Остановитесь на подъеме и удерживайте машину с помощью педали тормоза. Затем быстро отпустив тормоз, нажмите газ и одновременно с этим левой ногой аккуратно соедините диски сцепления. Остановитесь на подъеме, поднимите рычаг стояночного тормоза вверх и отпустите педаль тормоза. Далее делаем обычный старт, но в последний момент перед началом движения надо будет опустить рычаг стояночного тормоза вниз.